Этого я вспоминаю, как один совсем не глупый человек, как-то сказал моему одному знакомому, там открыл мой перевод и говорит: у нее царство небес. Какое кощунство! Да, во-первых, именно царство небес это точный перевод с греческого, потому что там небеса, в данном случае царство небес. А во-вторых, почему-то, я не знаю почему, но, наверное, еще в церковно затем это перешло в синодальный, родительный падеж греческих существительных почему-то передается а, через прилагательные: сын Бога по-гречески, царство Бога, Царство Небес, Сын человека все это сделано, сын человеческий, сын Божий и так далее. Вот. И одновременно говорят там, вы переводите точно, переводишь точно, говорят, нет, это не нравится. Но они же не читали, они же не знают, понимаете? Вот. причем обидно, когда иногда бывают даже люди ну, умные, интересные, образованные, тут они греческого не знают, они такое говорят, я очень от многих слышала, причем от людей там, с высшим образованием, даже с богословским, миром Господу помолимся. Но ну, это вот православия начинается ли Туркия. Это мы все вместе, всем, вот, всем собранием, всем миром. Откроется греческий текст. Это Ирены. В мире с Богом. Абсолютно другой смысл. А вот нет власти вообще не от Бога или всякая власть от Бога? Что значит этот текст. Ну вы понимаете, в чем дело. Во-первых, это пишет Павел в 13 главе, да, э, письма Римлянам. Он пишет в то время, когда все христиане ждали очень скорого прихода Господа. Вот, вот, вот. вот Ну, не завтра, не послезавтра, но через несколько лет или через 10 лет. Вот, кроме того, в это время э, здесь есть э, э, наследие еврейское. У евреев всегда э, они значит, признавали, что надо, э, не надо выступать против власти. Власть э, самое страшное без власти, самая страшная анархия. Mm -hmm. Если будет анархия, если не будет власти, это в Талмуде сказано, люди перегрызутся, съедят друг друга. Mm -hmm. Поэтому, в общем, как бы даже плохая власть Это порядок. Да, это порядок, даже лучше, чем безгласие, чем монархия. Но, кроме того, Павел пишет а, в первые годы правления императора Нерона. При слове Нерон мы все сразу вздрагиваем. Но дело в том, что далеко не знают люди, что первые пять лет Нерон был замечательным императором. Знаете, это очень похоже что-то. Ведь и Иван четвертый еще не грозно, он тоже начинал как замечательный человек, вот и он же М -м -м, герон был учеником философа стоика Сенеки знаменитого человека, вот и люди радовались на троне философ философ на троне добрый мягкий Э, благоразумный, рассудитель и так далее и тому подобное. Понимаете, все таки там что-то произошло, явно что-то с психикой. Хотя там и в, э, и в, в его детстве были какие-то зачатки дурные. То же самое, что с Иваном IV. В детстве тоже у него были какие-то такие э, зачатки, но у меня тоже были очень хорошие, хорошие окружения. Вот. Сильвестр, священник Сильвестра, да? Адашев, который потом, они э, ему помогали, они его оберегали. А потом он сказал: да зачем мне нужно, чтобы мне кто-то тут нам, указывал? Я сам, я самодержец. И тоже явно что-то произошло. Может быть, смерть горячо любимой жены Анастасии. Вот. Ну и, конечно, что-то что вообще было внутри, что случись может быть, по-другому. Этого не было бы. А вот сложились все эти обстоятельства. вот, Поэтому а дело в том, что и еще а, возвращаемся к Павлу и кремлинам. В это время а, гонения на христиан со стороны римской власти не было вообще. А, было, были гонения на евреев, Страны с племенников. То, какие там гонения, ну, преследования, оскорбления. Там иногда бывали и римляне. Но, но дело в том, что это было просто клевета. Римлянам говорили: вот они там то-то, то-то, значит, они не признают императора. Чего только на христиан в это время не было, что они, значит, людоеды. Черный пиар. Да, черный пиар. Ну, правда, христиане тоже, в общем, да, так сказать, недалеко ушли. Но, значит, они пьют кровь. Ну, понятно, да? Кровь Христа. Да, да, они ага. Вот, Они не признают никакого царя, у них свой царь. А это значит, что они мятежники, они хотят оттолжиться от государства. Вот царь, который придет. А, и поэтому, когда потом сгорел а, Рим, то, естественно, говорили, это христиане, потому они же говорили, что мир закончится в огне. Все, ну пятая колонна была или как? Пятая колонна, абсолютно. Тем более, что, понимаете, Павел, правда, не дожил до того времени, когда э, началась э, Иудейская война. Но ведь э, христиане поступили по завету Иисуса, не вступать в войну, уйти. Христиане не защищали Иерусалим, христиане не защищали э, э, Иудею. Ну, кто они? Пятая колонна, предатели, правильно? Да. Вот. Если до этого, в общем-то, жили сравнительно мирно, э, и таких довольно консервативных христиан, а были консервативные христиане, брат Господа Иисуса Иаков, например. А он был очень уважаем не только христианами, но и христианами-евреями и евреями, не принявшими Христа. Mm -hmm. Они называли бы праведным. Mm -hmm. вот, потому что он был, да, он был таким достаточно да, мудрым, дипломатичным и достаточно консервативным. Не любили Павла, то, что Павел сказал, что можно без обрезания, mm -hmm. можно без субботы, ну, сами понимаете, да. Вот сейчас придет какой-нибудь такой э, человек э, и скажет, там, для того, чтобы стать христианами, не обязательно крещение, там, не обязательно там, обряды, не обязательно хождение на литургию и так далее. Кто-то обрадуется, получите ликование, да, а кто-то ведь объявит врагом и так далее и тому подобное. Почему Павел говорит о том, что надо значит, принимать, как почитать императора и так далее? Потому что постоянно было клевета, что христиане против, что христиане мятежники. И надо было доказать, что христиане лояльные граждане что они настоящие, лояльные граждане, что они не выступают против власти. И власть против них тогда не выступала. Вот, когда были какие-нибудь нападки на христиан, всегда начиналось с того, что евреи, не принявшие Христа, не найдавшие Павла, они там доносили там, прокуратор или так далее. Но когда там им объясняли, в чем дело, то христиан отпускали. То есть христиане, наоборот, Римские власти очень часто защищали христиан. Потом, чем дальше, то будет все больше гонений. И даже странная будет вещь, чем лучше император сам по себе, тем сильнее гонения были. Потому что ну, они понимали, что христианство, по большому счету, и государство это нечто вещи не близкие, а наоборот. Вот. Тот же Марк Аврели, который нас так любят и почитают, mm -hmm. он был одним из очень ревностных гонителей христианства. Mm -hmm. да, да. Правда, он сам как-то не очень рвался, но он не препятствовал. Так вот, когда Константин значит, приравнял христианство к другим религиям, э, но было понятно, что он, в общем-то, христианство ему нравится. Надо было видеть, во сколько на, на несколько порядков увеличилось количество христиан. Подумаете, это люди, которые все так с, сразу поверили? Партия большинства. Партия большинства, да. Потому что, значит, явный император, императоры нравятся, значит, и можно занять хорошее место и так далее, и тому подобное. Сам же он принял христианство на смертном адре. Хрестился уже, когда он умирал. Он уже лежал умирающий. Вот. Так что это все, это все понятно. И потом значит, было понятно, что чем ближе церковь к христианству, тем больше христиан. Вопрос каких христиан, формально или нет. Ага. Вот вы знаете, мне рассказывал человек, который занимал одно время очень крупное место и он часто бывал до разных презентаций где он должен был быть на по своему так сказать положению и так, там также часто бывал вот, предыдущий алексей второй, тоже как бы вынуждены mm -hmm. быть на этой презентации в силу э, в силу такого, такой презентации и он ему было скучновато и он иногда подходил. Послание Федеральному собранию. Да, да. Он иногда подходил и вел разговор. Он знал, что это человек, надо же сказать, сын отца Александра, вот. что он верующий. В общем, ему как-то было интересно поговорить, и не так скучно. И он сказал такую вещь. Я считаю, что церковь должна быть как можно ближе к государству, потому что Люди будут ближе к Богу. Это ровно, я считаю, наоборот. Это ровно противоположно. Не будут они ближе к Богу. Ну вот смотрите, у нас же сейчас все там осеняют себя крестным знамением. Я не говорю даже про эту замечательность Терешкова, но сами понимаете, да, значит, у нее там она герой Советского Союза, у нее там куча орденов. И сейчас она еще получила орден Андрея Первозванного, который вручает президент и патриарх. А она она писала там до этого что в общем христианство это значит это религия там дураков умалишенных и так далее и тому подобное вы знаете я бы сказала вот какую вещь она звучит конечно тяжело но что чем хуже церкви чем больше гонений тем она больше является христианской вы знаете что говорит хапзавеци когда народ Израиля попросил себе царя Потому что вокруг все народы имели царя. Бог был этим раздражен и не хотел. Но так как они его просили, Он сказал, хорошо, но вы еще поплачете. И причем он сказал, что будет некоторые ограничения. Он не должен эксплуатировать свой народ он не должен иметь много коней, а кони тогда как раз в Палестине были редкими и дорогими, потому что это было военное животное, он не должен быть очень богатым, то есть царь это может быть и хорошо, но но на его плечи на плечи ложится огромнейшая ответственность. Время. Бремя, да. А люди забывают, люди полагают, что если царь, то в общем, понимаете, как говорится, что хочу, то и ворочу. А, первоначально были судьи, судьи не в нашем значении, но судьи это своеобразные цари, а, даже книга судьи есть, да. Они... Дело в том, что все древние цари одновременно обладали и судейскими правами, даже у нас, потому что президент может помиловать, вопреки всяким там, решениям суда, суд может приговорить там, по жизненному, к расстрелу и так далее. А президент берет и подчеркивает, ставит свою подпись, помилование. Он высшится, высший судья. И эти судьи были выборными. И только потом уже под влиянием вот, окружающих народов появились цари, и цари, в общем, бог к ним довольно-таки э, никоим образом там значит, что э, царь – это наместник бога на земле, и он поэтому может делать что угодно. Это потом появилось у людей, не, не у бога, у людей.